Программу, вот программа, которую мы начинаем с сентября, с первого сентября текущего года, она действительно по-своему уникальна, поскольку представляю с собой первую подобную рода программу в исследовании в сфере образования. У нас уже есть 16 магистрских программ, это 17 магистрская программа. Если предыдущие 16, они большей степени связаны с предметным образованием.